Итак, друзья, всем привет! Сегодня 4 июня. июня. Прошло 4 дня после Свинкиного дня рождения. День рождения у нее 31 мая. И как вы думаете, что еще произошло в этот день? В этот день Росреестр э, оформил нам документы, оформил сделку купли-продажи, внес данные в Росреестр, в ну, базу в свою о праве собственности теперь право собственности на землю полностью перешло на меня на нас Ксении естественно шесть соток и шесть соток мне вот сейчас мы съездили в МФЦ получили вон там всякие эти бумажечки всякие разные на в землю. Раньше красивые свидетельства выдавали, сейчас что-то какие-то две распечатки, он выписки из игры надали и все. За участок мы отдали, ну, мы приобрели два участка по 6 соток, за каждый участок по 50 тысяч. Потом комиссию мы отдавали 1900 за заключение договора. МФЦ платили госпошлину за каждый участок по... 340 рублей там дальше такое 350 рублей получается это 700, рублей. 700 с двух участков вот но потом нам пришло смс на email о том что не хватает немножко госпошина нужно доплатить тысяча там 620 примерно да. мы ее тоже оплатили дабы не ездить в такую даль Потому что мы с, ну, с бывшей владельцем этого участка договорились, что мы будем к ней поближе к дому. И нам как бы час ехать до этого МФЦ далековато. Мы решили оплатить и... Не париться mm. Не париться, да Потому что, мало ли, сейчас вот неделя пройдет Скажут, что опять приезжайте, опять платите Тут вот не хватает ну, В итоге мы сейчас уточнили что в МФЦ Оказалось, все mm. правильно Просто они в, в МФЦ берут неполную госпошвину Почему-то, в общем, дурь какая-то mm. В итоге госпошвина там около 2000 вышла Вся целиком Но платили мы ее частями Так что если участок покупаете, на почту заходите mm. <laughs> Туда Росреестр иногда важную информацию скидывает Причем они не позвонили, не оповестили нас Ничего, просто скинули на почту а потом, да. когда я уже оплатил, вылезло уведомление о том, что при оплате обязательно УИН надо указывать. Если вы не укажете, то деньги не будут зачислены. Короче, там вообще прикол, так что внимательнее, если это будете делать. Оформление у нас было ровно 9 дней. Рабочих Как дней. и посчитали нам. Вот, Росресор, потому что на e-mail присылала уведомление, на то, что первого часа будут документы все готовы. Но МФЦ как бы не звонит, не предупреждает о том, что можно приезжать уже или нельзя. Еще хотела рассказать то, что как мы купили вообще этот участок. Многие там ездят, смотрят, там год, два. А у нас вот так все спонтанно получилось. В принципе, как и все, как и всегда. Ну и всегда получается все очень круто. Мы задумались о том, что мы хотим участок 3 мая. Сегодня 4 июня. Прошел ровно месяц. И 3 мая мы только задумывались о том, что, а почему бы и нет? И посмотреть, сколько стоит вообще и где, в какой... Как, как далеко нам придется ездить, если мы вдруг купим. Вот, потом мы где-то 7-8 числа поездили, посмотрели полностью заброшенные дачи, узнали, что с ними много проблем, и э, позвонили мы... Э, владельцы этих, этих участков где-то только 12 мая, наверное. Вот еще только, там... только праздники закончились. Там еще был такой прикол, что мы на Авито открывали категорию недвижимость дачи. То есть мы только дачные участки рассматривали, которые в СНТ там находятся. И в чем прикол? То, что не было этого объявления в недвижимость дачи. Это объявление было просто в категории недвижимость. То есть владелец там как-то неправильно указала категорию, когда на Авито выкладывал объявление, и в итоге у этого объявления там за а вот сколько прошло месяц, наверное, полтора месяца объявление лежит, у нее там 200 или 300 просмотров всего. То есть объявление вообще спрятано, его в принципе трудно да. найти, то есть мы ну, чисто случайно вообще не Сумма стоит большая, еще это оказывается, она поставила 150 тысяч за два участка. И э, вроде 12 соток, да, оказывается, это два разных еще участка. Еще один участок не был оформлен, там надо было в наследство. Переоформляло, вступать. да. Вот мы ждали, она... пока она вступит в наследство. Короче, а, там... Не, не, не. вообще. мы 9 мая с ней созвонились, да? И да. 9 же мая она нам сообщила адрес, э, потому что она его забыла и смотрела в документах. И мы поехали смотреть. Полазили по этому дому. По ну, по участку просто, да. И нам, нас уже так немножечко зацепило. Все, это уже наше. Мы, мы не отступим. Вот. И как только праздники закончились, она пошла переоформлять один участок на себя. После этого, где-то 20 числа, она позвонила, сказала, что она все на документы получила. Прошли выходные. 24 мая мы поехали все переоформлять. Вот 9 дней прошло ровно. Рабочих рабочих да. сегодня 4 06 документы все у нас на руках вот как-то так к сожалению у нас идет сильный дождик и сегодня саша выходной и сегодня пятница по моему пятница, да? пятница выходной идет дождь естественно мы никуда не поедем завтра я работаю, Саша я работает. Работаю. И в воскресенье я Да, в воскресенье, не знаю. Там поедем, не поедем, конечно, очень хочется. Вот такой у нас дождик идет. Довольно-таки сильный. Мы стоим рядом с МФЦ. Сейчас двинемся. Домой теперь. Всем спасибо за просмотр. Ждем ваши поздравления или наоборот. В общем, пишите все, что думаете по этому поводу. Мы за себя очень рады, друзья. В общем принимаем поздравления принимаем негативные пожелания нам все равно пишите все что думаете нам очень интересно <связать> все почитать очень приятно что пишут приятные слова <связать> Приятные сообщения правда <связать> да. очень мотивирует на то что продолжать дальше снимать продолжать дальше действовать <связать> так что спасибо всем большое все всем пока